глагола значит в чем сакральный смысл формы глагола во первых их 7 да? они здесь все перечислены до да? обычно принято считать что форм глаголов 3 до да? ну первых вот они вот эти вот все три три формы которые обычно соответственно вот у нас стандартные три формы глагола их указывают в учебниках во всяких и так далее до да? пособия да? значит вот они у нас первая форма глагола да это то что у нас используется соответственно ну первая форма глаголов используется только во время simple да? present simple future simple и past simple во всех случаях используется соответственно первая форма глагола да? вторая форма глаголов то есть то что у нас используется только утвердительной формы в предложении past simple да? опять таки да? past simple вторая форма глагола. И третья форма глагола, да, это предчастие, так называемое, да, оно, во-первых, естественно, используется во времени perfect, везде опять-таки, future perfect, present perfect, past perfect, везде будет третья форма глагола, да, ну, соответственно, она же будет использоваться в simple. Вот, и о, о всех остальных формах глаголов как-то не особо принято говорить, да, а следовало бы, потому что у нас есть такое, такое мерзкое слово, которое требует разделения, опять-таки, во-первых, нулевой формы, да, уверен, никогда не слышали, да. Нулевой формы, неопределенной формы, да, и первой формы. Вот, то есть, как бы, проблема заключается в чем? В том, что, ну, по поводу глагола to be мы уже говорим, Рамиль, да, вот мы как раз про него, да. У нас есть глагол to be, который, который является единственным глаголом, которого все семь форм различаются, да. Значит, ну, давайте возьмем какой-нибудь для начала. Uh, элементарный глагол совершенно. Давайте возьмем глагол write. Да? To write. Неопределенная форма глагола. будет да? Дальше, соответственно, нулевая форма. Uh, write. Писать. Первая форма. Write. Писать. Вторая форма. Wrote. Написал, условно говоря. Да? Третья. Written. s форма Writes. И инглая форма, соответственно, writing. Вот. Ну, соответственно, да, то есть, в принципе, если вот посмотреть сюда, то у нас, по сути, на самом деле, да, то есть, это везде первая форма глагола, да. Единственная разница заключается в том, что у нас здесь добавляется to, да, нулевая, и первая форма у нас абсолютно идентичная, Да. Собственно говоря, зачем нужна тогда, в принципе, нулевая форма, да? Нулевая форма нужна как раз-таки вот для этого мерзкого глагола to be. Потому что глагол to be, в отличие от э, всех остальных нормальных глаголов, у него есть разница между нулевой и первой, при том достаточно существенная, да? Значит, подставляем глагол to be под все эти формы, да? Значит, форма первая – to be, соответственно, да? Тут никаких вопросов не возникает, неопределенная, неопределен, она как бы с... Приставкой to ставится, значит, нулевая форма, be, да, логично. Первая форма. Тут у нас начинается проблема, потому что, как бы, если мы посмотрим, опять-таки, на таблицу общую, мы заметим, что в презенте, да, present simple, да, у нас здесь, как бы, первая форма глагола стоит, да? Соответственно, в отрицании у нас тоже будет первая форма глагола, да, в класс simple. Вот, и, соответственно, в принципе, как бы, если воспринимать э, глагол to be, э, соответственно, если бы у нас э, бы использовалась одинаковая первая форма, то, соответственно, там бы везде стояло be. Хорошо. Э, там бы везде стояло be. Соответственно, первая форма глагола для глагола to be это am, is и er. are. Да? Это те самые вспомогательные глаголы, которые у нас используются в continuous. Да? Ну, я надеюсь вопрос не возникает да смотрим на вспомогательные глаголы по центру экрана находится соответственно сам сам внизу у нас м из а это то что у нас используется э, вспомогательные глаголы для времени э, present continuous соответственно сбоку у нас тут вторые формы да вот его и, were". и э, справа опять-таки у нас идет вил э, плюс нулевая форма да? нулевая не первая да значит я надеюсь, пока что все понятно. Значит, вторая форма это was и were. Да? Соответственно, третья форма это been, естественно. Дальше. Форма на S. Это is, да, естественно. Потому что речь идет о третьем лице единственное число. И инговая форма это been который у нас, э, в частности, будет использовать Ну, я ставлю маленький. В частности, будет использоваться в... Значит, соответственно, да, на это нужно обращать внимание, да. В первую очередь, вот из-за этого на нулевой форме, потому что, как бы, если... Мы будем воспринимать э, нулевую форму как первую форму да то future simple у нас превратится быстренько в ад потому что э, в принципе в стандартном образовании да, если мы посмотрим да э, используется will плюс первая форма глагола да на future simple смотрим да, will плюс первая форма глагола а да, это получается will из м а будет если мы не будем ну, если мы будем воспринимать как первую форму глагола, потому что это действительно первая форма глагола, потому что предложение типа я студент, ну я являюсь студентом, да, я имею в виду I am a student, да, это как бы у нас какое время Present, вот, соответственно, если это Present Simple, значит глагол, ну, давайте я еще полную форму, I am a значит, соответственно глагол у нас как бы ставится в первую форму. Да? Первая форма у нас здесь все нормально. Да? Вот у нас вот он тот самый M, который мы поставили. Да? Значит, соответственно, если мы говорим о будущем времени, то, соответственно, I will be a student. Это у нас время future simple. И, соответственно, если future simple, у нас образование должно быть will плюс первая форма глагола. Но be это не первая форма глагола, да. Первая форма глагола be это m is r, да? в зависимости от лица числа. Да? Поэтому образование во Future simple это will плюс нулевая форма. Да? То есть, как бы для обычных глаголов разницы нет никакой, потому что первая нулевая форма это одно и то же. Но для глагола. мне сердечки стоят так приятно. Значит, для я краснею для для обычных глаголов разницы никакой но для глагола to be это колоссальная разница да? потому что как бы, если мы будем запоминать образование future simple will плюс первая форма глагола не вил плюс нулевая форма глагола да? мы очень легко можем запутаться очень легко вот соответственно то есть что вам нужно сделать сейчас да то есть, собственно говоря, вот эта вот нулевая форма, она практически, ну, единственное, для чего используется, это для вот этого вот самого, для Future Simple. Значит, ваша задача сейчас. Да, берем страдочки и записываем. Образование времени во Future Simple идет через нулевую форму глагола, да, и записать, соответственно, вот эти вот две формы, да, нулевая и первая форма глагола, да пример обычного глагола да, например глагола right и э, на примере обычного глагола to right, соответственно и э, глагол to be соответственно вот он глагол to be да, соответственно в трех поставь в первой форме и в нулевой форме то есть в сам в самом по себе be та да, форма глагола to be да то есть считаем да 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 даже да, два раза больше, чем обещал. 9 форм глагола to be у нас здесь. Ну, я бин вообще не, не планировал брать, потому что ну, как бы, он вообще к, использ, относится только к perfectу, да. Соответственно, да, записываем образование future simple это will плюс нулевая форма глагола, да. И ниже, соответственно, записываем нулевая форма глагола, все, что здесь написано, и еще ниже записываем первая форма глагола, да? Ну и, соответственно, можно отдельно записать еще s-форму Потому что ну, она тоже немножко отличается. Да? То есть, как бы, она дублирует, во-первых, из из первой формы глагола. И во-вторых, S-форма образуется не всегда присоединением с да, То есть, если взять глагол to do, допустим, то s-форма у него будет does. Да? То есть это не просто s, это и плюс s. Да? Опять-таки, в паблике скидывал правильное образование S-формы. Да? Там вот все эти нюансы были расписаны вот значит ну соответственно все вот эти дикие мучения начинают возникать из-за того что а как же там почему здесь be а здесь из да ну то есть как бы у нас же везде первая форма ставится почему мы ставим be если первая форма для be, это M из а да, ну и так далее, да, сказать бы. у меня очень часто задают эти вопросы, именно поэтому как бы ну, выделяю это в отдельную тему практически. Вот, ладно, ребят, если вопросов нету спасибо вам за просмотр, да, подписывайтесь на канал, да, э, на паблик и так далее, добавляйтесь друзья, вот. И... До новых встреч, да, следующий стрим у нас будет опять-таки воскресенье, да, ну, я только ближе к автору, к создам объявления, да, еще закрытую грузку и далее, да, Буду говорить о времени.